Однажды я не вышел, и хихикали все тут средства массовой информации вроде такой. Да я еще трех мужиков на плечи посажу, и еще. Поэтому я пошел. Указом президента Российской Федерации 8 июля прошлого года объявлен годом памяти и слабое вознаменование 75-летия победы. Президентом Российской Федерации, учеными, свидетелями. Я вам докладываю, я знал это 60 лет назад, даже больше. Включая документы, инструкции. Я работал с этой категорией лиц. С ССовцами, с бандеровцами, с прибалтийскими братьями. Я работал. И у меня весь был вооруженный комплект. Если рассказать всю правду сейчас, тогда мы поймем, какой совершил наш народ подвиг – мы же еще не полностью его раскрываем. И вот это надо рассказывать всю правду. На стороне фашистов, я просто еще раз хочу сказать, воевало 1 миллион предателей. Чтобы его не нейтрализовать, надо Красной Армии было 2 миллиона иметь еще. И это тоже правда. Есть целые, к сожалению, большинство народов воевали на стороне фашистов. Мужское особенно население. И поэтому они подлежали высылке в другие. В то время суровые законы были, законы войны. И они подлежали высылке в отдаленные районы страны. Средней Азии, Сибири. Но на Дальний Восток никого почти не ссылали. Я просто хочу вам пример привести. Идет комиссия. Конец 43-го года. Решается вопрос о выселении калмыков.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 по расследованию злодеяний немецко-фашистских войск и их прихвостей на территории СССР. И эта же комиссия занималась выселением всех предателей или их близких родственников за пределы этих национальных территорий. Шло как раз комиссия о выселении калмыков. Это вообще закрытый, ну, для широкой публикации не надо, но я думаю, скоро и про нее расскажут. На комиссии впервые был Сталин, председатель Государственного комитета обороны. Он тогда такой. Он и министр был обороны, и всего там, народный комиссар всех. И на комиссии стал вопрос, может частично калмыков выселить? То есть не всех, а частично. Когда посмотрели ни одной нет семьи, где бы у фашистов кто-то не служил карателем. Отец, брат, ну... «Сын», то есть в каждой семье. И сказали, что весь народ не может отвечать. Верховный главнокомандующий в то время, «любим мы его, не любим, ненавидим», но он ответил так. «Я считаю, надо выселить калмыков до одного. И чем дальше, тем лучше. Если вы хотите сохранить калмыцкий народ», его надо подальше спрятать. Представьте, война через год, может быть, или полтора закончится. Она действительно закончилась через год. Полтора, меньше даже. И вернуться, говорит, ростовские мужики, донские казаки с фронта. Жены детей их и дочерей изнасиловали, отрезали им груди и головы. Уничтожили 160 тысяч, только в Ростовской области вырезали калмыки. А население Калмыкии было всего-то 80 тысяч. И вернутся эти герои. И что вы думаете? Да они пыли не оставят от Калмыкии. И никакие войска НКВД их не остановят. Кровь людская не водится. За нее отвечать все равно. Не только кавказские народы месть. Она у всех народов существует. И чтобы их сохранить, их надо спрятать и подальше. В Сибирь или в Среднюю Азию. Их спрятали. Поэтому вот это надо помнить, рассказывать. И я думаю, что каждому из нас ну, воздастся, мы в лепту свою внесем, в укрепление, в понимание, чтобы наше поколение новое, люди наши понимали совершенно. Это правда, это никакого... У нас же сейчас все открыто. И поэтому надо рассказывать та правда, которая действительно была. Я доктор исторических наук, главный научный сотрудник Калмыцкого научного центра Российской Академии Наук. В своем выступлении я хотел бы проанализировать выступление Владимира Николаевича Штыгашева касательно тех утверждений, которые он высказал в адрес калмыцкого народа в период Великой Отечественной войны, ну и доказать их ложность, доказать их ошибочность. К сожалению, как бы, если разбирать все выступление, это займет очень много времени, поэтому я хотел бы, как бы заострить внимание на, на таких самых острых моментах. Ну, процитирую несколько его высказываний. Вот, допустим, есть такое высказывание, да, цитирую дословно, а, что э, калмыкия, э, которые служили в неком якобы кавалерийском карательном корпусе, уничтожили свыше 200 тысяч советских граждан на территории СССР, и в том числе 160 тысяч на территории Ростовской области. И якобы Сталин говорил, что вот вернутся ростовские мужики, вернутся танки и казаки, узнают, что у них убили 160 тысяч земляков и пойдут встретить калмыком. Поэтому их надо спрятать и портировать подальше чтобы спасти калмыцкий народ от мести астовчан и домских казаков. Ну, на самом деле это совершенно полная ложь, она легко опровергается. Дело в том, что в годы войны в Советском Союзе во всех оккупированных регионах Советского Союза действовала специальная комиссия по оценке ущерба, нанесенного фашистскими оккупантами. Разумеется, такая же комиссия работала в Ростовской области и по данным этой комиссии, э, в Ростовской области, э, в Ростовской области <coughs> было э, уничтожено фашистскими оккупантами более 46 тысяч человек, мирных граждан, не военнослужащих. Из этих 46 тысяч мир 40 тысяч это евреи, которые были казнены специальными дондер-командами СС в ноябре 1941 -го года и в августе 1942 -го года. В ноябре 1941 -го года это была Петрушинская коса в рейде Таганрога. Август 1942 -го года это Миорская Балка, самое крупное захоронение евреев на территории Российской Федерации самый крупный как бы, кладбище Холокоста, которое сейчас сохранилось в Российской Федерации. И в результате вот этих двух э, варварских актов и некоторых других зондеркоманды СС уничтожили более 40 тысяч евреев на территории Ростовской области. При этом э, в основном все эти акты совершались самими зондеркомандами СС. Ну в некоторых случаях им помогала местная вспомогательная полиция, э, составленная из местных уроженцев. То есть калмыки в данных акциях практически не принимали. Первый, конечно, не всем известно, что коллаборационистские подразделения существовали, в том числе практически у всех народов, тем более тех, тех, которые подверглись оккупации. И первый коллаборационистский эскадрон был сформирован в сентябре 1942 года, то есть после Измеевской балки, после Петрушинской косы, то есть после того, как немцы уничтожили большую часть жителей Ростовской области, я имею в виду евреев, завершили акты геноцида против евреев. Таким образом, калмыки не могли никак физически просто участвовать в уничтожении жителей Ростовской области, тем более в таких невиданных количествах, как 160 тысяч человек. Поэтому не было никакой необходимости, не было никакой угрозы гнева, ростовских мужиков и донских казаков, по словам, цитирую да, не было э, никакой необходимости прятать народ от их э, То есть вся вот эта вот конструкция, вся вот это оправдание тех, э, депортации, это полностью лживые э, утверждения, которые полностью не соответствуют действительности. Э, есть также другие утверждения Штегашева, которые также не соответствуют действительности. Например, он, он утверждает, что... Э, все мужское население калмыков воевало в составе кавалерийского добровольческого корпуса в составе фашистской армии. Корпус насчитывал около 15 тысяч бойцов кавалерии, пехоты, артиллерии. Члены этого корпуса ударили в тул Красной Армии, когда она истекала кровью по Сталинградам в 1942 году. Это, это и цитирую Штагашево. Ну, я вам еще раз напомню, что, во-первых, никакого корпуса не существовало. И вот эти вот калмыцкие эскадроны, которые формировались на территории Калмыкии из местных полицаев, из тех, кто, кого немцам удалось уговорить пойти к ним на службу, вот эти вот эскадроны, они были сведены в так называемый кальмыцкий Фербан доктора Долла в июне 1943 года на территории правобережной Украины, западной Украины. и Их численность составляла примерно 3000 человек. При этом подчеркну, что большинство членов этого ферванта еще раз подчеркну, это никакой не корпус, это фервант, то есть часть или подразделение, переводить с немецкого языка, это была молодежь старики, угнанные фашистами при уходе с территории Калмыкии. То есть те, кого просто советская, советская команда не успела мобилизовать при отступлении с территории Калмыкии, потом их мобилизовали немцы и мобилизовали, угнали немцы, и потом уже на территории Украины принудили поступить на службу, поскольку они оказались в очень такой неудобной ситуации, то есть они не знают ни русского, ни украинского языка, им надо кормить свои семьи, да, и, и фактически принудили к этой, к этой службе фашистам. Но еще раз подчеркну, что известен целый ряд случаев, когда э, эти коллаборационисты переходили на сторону советской власти, целый эскадрон однажды перешел на сторону, После партизанной армии Людовой Поэтому Утверждение Штыгашева о том, что они нанесли удар в тыл Красной армии Под Тельнеградом, они полностью не соответствуют Во-первых, в период Тельнеградской битвы Никакого коллаборационистского подразделения еще не существовало Во-вторых, он существовал в немецком тылу, а не в советском Поэтому никакой тыл Красной армии Никаких ударов наносить не мог просто по определению Uh, что, что калмыки уничтожали в корне партизанское движение в Крыму и вылавливали там парашютистов. Вообще никаких, никогда ни один эскадрон из этих коллаборационистов никогда не был в Крыму. Наоборот, те калмыки, которые были в Крыму, это были партизаны Красной Армии, <coughs> такие как Бахам Барминович или офицеры Красной Армии, таких Матак там здесь, Бимбаев и так далее то есть имена защитников Севастополя, имена защитников Керчи, имена Крым всех партизан очень хорошо известны в Крыму, высоко оцениваются, но подчеркну, что все они были, прежде всего, военнослужащими Красной Армии и партизанами, советскими партизанами. И утверждение, что вот когда посмотрели, нет ни одной нет семьи, где бы фашистов кто-то не служил карателем, Отец, брат, сын, то есть кадрой семье. Сейчас снова цитирую Владимира Николаевича Штыгашева. Это снова ложь, поскольку, вы сами понимаете, да, численности, при численности 130 тысяч населения, учитывая еще тому же, что большая часть Калмыкии так и не была оккупирована фашистами, соответственно, не могли узнать людей с этой территории. То Это полностью противоречит утверждениям Штыгашева. При этом подчеркну, что в период Великой Отечественной войны Uh, на фронтах uh, в составе Красной Армии сражалось uh, более 25 тысяч калмыков, то есть под Чикады 5. И хочу подчеркнуть, что в составе Красной Армии, еще раз подчеркну, под Чикады из значит, всей численности калмыков служили в составе Красной Армии. То есть на самом деле это в Красной Армии, в каждой семье отец, брат или сын служил uh, служил в Красной армии. И э, э, э, на самом деле вот этот процент мобилизации, он очень высокий. Если мы посмотрим, допустим, другие анализ, то мы там будем видеть одну шестую часть населения, одну седьмую. Одна шестая, на самом деле, это очень высокий процент мобилизации. То есть понятно, что половина это женщины, треть это дети, которые не подлежат мобилизации, третья это старики, которые также не подлежат мобилизации. Поэтому одна из мобилизованных для каждого народа это очень высокий процент мобилизации. у Калмыков дело дошло до того, что у них была обязана пятая. Пожарники, я повторяю, все, кто запрещает этот мининг, кто мешает маднде хальмготте на аран иряд, и вряд дотурка Басулсон, Люганке это Маднде запрещать кизина. Поэтому я к ним также отношусь. Они для меня не калмыки вообще. Никто. Поэтому я открываю этот митинг и считаю кто, что те, кто сюда пришел, вот это настоящие калмыки, которые не боятся этой гнилой власти, презирают этих людей, которые сидят в Белом доме. Вместо того, чтобы возбудить уголовное дело против подвеса, оклеветавшего весь наш народ. Они разгоняют нас. Понимаете? Я начинаю митинг. А его не то, чтобы из партии исключить. Его нужно просто посадить. Вот вместо того, чтобы нас арестовывать, поехали бы в Москву, туда, в Акасию и арестовали бы его за кривитом. Мендес, у вас золото, хорьба год. Еще утром сегодня я был в Дагестане. Все бросил, торопился, боялся не успеть на этот митинг. Боялся, что если я опоздаю на этот митинг, я предам своих родителей, я предам своих двух дядек, которые погибли, один под Ханкинголом, другой под Ростовом. Я боялся, что не успеем на этот митинг и предам двух своих гагашек, которые навечно остались в Сибири. Одна... В 1-летнем возрасте умерла от голода. Вторая в 16-летнем возрасте погибла на лесоповале. Разве они не хотели жить? Разве они не хотели любить? Создавать семьи? Хотели и их убило наше государство. Сегодня я хочу вспомнить своего дядю по отцу Намилова Харгата Лиджиевича. Это он! В 1943 году дал бой в В ответ на оскорбение в адрес калмыцкого народа избил командира роты, за что попал в штрафной батальон. Несмотря ни на что, Наминов дошел до Одера. За мужество и отвагу был награжден орденом Красной Звезды двумя медалями за отвагу и за боевые заслуги. С войны мой дядя пришел с двумя, я повторяю, с двумя именными наградными пистолетами ТТ и Вальта. В далеком 43-м году мой дядя стал против штыгашизма, этого фашизма, который сегодня разрастается. Смотрите, сегодня, когда наш калмыцкий народ оскорблен, эта власть трусливо поджав хвост спряталась о каких моральных и нравственных принципах может она говорить чему она может научить наших детей поэтому сегодня мы должны все сказать нет такому позорному явлению как штыгашизм это тоже фашизм спасибо что я успел на этот митинг спасибо что я не забыл памяти своих дядей, гагашек Своего родного дядю. да, на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 Пострадали в гражданскую войну. Мы пострадали, по, депортации пострадали. Теперь что, нас надо унижать? Давайте тогда вагоны подгоняйте, усиляйте нас в Сибирь. Что за, что за власть такая сейчас? И вот это наша власть, я хочу сказать, находящаяся здесь. Хастиков и все прочее подобное. Это не власть. Это твари натуральные, я вам хочу сказать, твари. Это предатели. Даже митинг свободный людям, которые высказали свои претензии, сказать, и то запрещать. Вот, пожалуйста, этот подполковник стоит. Это хальмук по моему великому сожалению, не пришел сюда ни один представитель власти, я специально обошла uh, все, весь этот пятачок, и никто, никто не пришел. Конечно, эта тема очень, очень тонкая и очень скользкая, и здесь могут обвинить, что кто-то пришел пиариться, да, как говорят сейчас. Но смолчать, я думаю, молодежь нашей калмыки, которая и здесь находится и за пределами, позволит мне выступить от имени молодого, но я думаю, среднего поколения. Мои родители тоже были в Сибири. Две сестры моей мамы, к сожалению, уже никогда сюда не вернутся. И могли ли они себе представить, что сегодня в 21 веке. боль всех калмыков и не только давайте вспомним что и русские некоторые следовали за калмыками не будем этого забывать и будем здесь сегодня в мирное время погоняем нашей властью и правоохранительными органами которые никак не успокоятся и не дадут высказаться своим соотечественникам я думаю, что на эту проблему, проблему штыгашизма, нужно смотреть более глубоко. Я очень много думала, и я никак не могу понять, с чего это Штыгашеву вдруг понадобилось говорить о Калмыкии. С чего? И я думаю, что это не только его желание, или, может быть, это не, не связано не только с его возрастом, или, может быть, с его каким-то сумасшествием, о котором говорят. Наверное, кому-то это очень сильно понадобилось. Правильно, да. правильно. Наверное, кому-то, может быть, нужно посеять разбор в Калмыкии. А может быть, кто-то эту многоходовку выдумал для каких-то, к сожалению, неизвестных нам действий. Дорогие друзья, я искренне сожалею, если сказанное о войне мною задело чьи-то чувства. Вчера я встречался с депутатами Верховного Совета и мы обсуждали, как лучше подготовиться и встретить День Победы, 75-ю годовщину советского народа в Великой Отечественной войне. Мы обсуждали вопрос, какие встречи провести, какие провести выставки, другие мероприятия и естественно я никого не уполномачивал.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 Страдали целые народы, для которых это стало еще одной огромной бедой. И в этом заключается трагизм. И от этого еще выше великий подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, в Великой Победе. Потому что, несмотря на выпавшие вы испытания, война всех нас сплотила, и наш многонациональный народ все вместе боролись с врагом, а после победы поднимали страну из руин. Важно об этом помнить всегда и передать эту память последующим поколениям. Именно об этом считал важным сказать своим коллегам-депутатам. И хотелось бы пожелать братскому калмыцкому народу процветания, успехов в науке, в образовании, в экономике. Я знаю, у меня много, очень много замечательных знакомых, друзей в Калмыкии. Я всех помню, с кем жил в детдоме. Володя Бембеев, Эрднеу Лемжиев и многие другие, которые разделяли со мной тягость этой сибирской трудной жизни. Я бы хотел сегодня еще раз передать самый низкий поклон Кирсану Лемжинову, с которым мы ходили в 1993 году в Москве, чтобы остановить братоубийственную войну в трагические октябрьские дни 1993 -го года в Москве. И я сегодня и вся моя семья благодарна, что калмыцкие офицеры спасли нас от расправы в те трудные времена. Это мы тоже помним и знаем. И поэтому я бы еще раз хотел бы пожелать искренне, всяческих успехов братскому калмыцкому народу. И дай Бог, чтобы у нас не было повторения каких-либо подобных трагедий, которые мы все испытали. Сергей Павлович королю и другие светлые. Ладно, для того времени это было как бы характерно. Но когда в наше время, когда в 21 веке находятся люди, которые продолжают эти же идеи развивать дальше, оправдывают вот этого тирана и палача, это вообще не поддается никакой логике. Это вообще непонятно. Что за человек? Почему он? Ведь Штыгашев Владимир Николаевич, он же не юнец, который наслушался зомбоящика и что-то передает, транслирует. Он же прожил жизнь большую. Он же имеет колоссальный политический, человеческий, профессиональный опыт. Он же говорит в своих словах слова благодарности в своем вот этом высказании в адрес калмыков, докторов, кандидатов наук, которые учили его уму, разуму. Он говорит слова спасибо, благодарности тем ребятам, калмыкам, которые с ним в детском доме вместе были. И я вот все время думал, почему этот человек совершил такую дикость. Он же не маразматик старый. По его речи вроде адекватно мыслящий человек. И я пришел к такому пониманию, что у него была глубокая моральная травма, психологическая, которая нанесла ему жизнь в лихие 90-е годы. Когда он был вынужден предать идеалы своей жизни, идеалы молодости, самые светлые идеалы, он же был коммунистом, причем был не рядовым коммунистом, а руководителем коммунистическим в регионе, и он, понимая, что титаник пошел на дно, он переметнулся, как кто первый покидает корабль, мы же знаем, как это называть, переметнулся, значит, в более благоприятное благополучное место, нашел себе теплое место под солнцем, и, видимо, несмотря на его внешнее благополучие, он внутри несет очень большую травму. Надлом. и совершил предательство по отношению к своей партии, конечно же, он легко разбрасывался с такими обвинениями, называя предателями целые народы. Речь не идет не только о калмыцком народе, речь идет о многих народах депортированных, репрессивных в России. И вот этот человек, конечно же, я думаю, он это сделал целенаправленно, не спонтанно. Видимо, для меня, вот я так считаю, это лично мое мнение, что он выполнял волю, чью-то злую волю, и, выслуживаясь перед тем, значит, кто эту волю в себе несет злую, он вынужден был, волей или неволей, вот сказать такие чудовищные слова, полностью лживые, насквозь лживые слова, вот, которые опровергает вот наш ученый уже человек и ученое сообщество Калмыкии. Если он не прав... Наш доктор исторических наук, если наша наука неправа, если мы говорим неправильные слова, пусть он на нас подаст суд, пусть отстоит свою честь и достоинство. Вот Я называю Штыгашева Владимира Николаевича лжец и подлец, негодяй. Если он не согласен с моими словами, клеветник, если он не согласен с моими словами, пусть подает на меня в суд. И в суде мы будем доказывать друг другу, кто прав, кто нет. Обращение депутата Верховного Совета Республики Хакасия. Вот это обращение. Прошу меня не прерывать. Вы любите. Вот В рамках 5 минут. Все, не прерывайтесь. 5 минут пошло. 28 декабря одна из самых трагичных дат в истории нашей республики. Это день памяти жертв депортации калмыцкого народа. Памятная дата была установлена 12 октября 2004 года народным фураном Республики Калмыкия. Именно 28 декабря 1943 -го года вышло постановление Совета Народной Комиссаров СССР о Калмыков проживающих в Калмыцкой ОС и началась операция ЛУСы, во время которой Калмыков массово депортировали в Сибирь. На Калмыне 27 декабря вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой ОС и образовании Астраханской области в составе СССР. Согласно последним исследованиям Следствием депортации стала гибель почти половины коммунского народа. В 1991 году был принят закон на СПСР о реабилитации репрессированных народов, в котором говорилось, что политика, произвола и беззакония, практиковавшаяся на государственном уровне, по отношению к этим народам являлась противоправной, оскорбляла достоинства не только репрессированных, но и всех других народов страны. 29 января 2020 года, Спикер Верховного Совета Республики Калкасия Владимир Шпигаш в своем выступлении на республиканской сессии публично оскорбил и оплеветал весь калмыцкий народ, заявив, что не было ни одной калмыцкой семьи, в которой кто-нибудь у фашистов не служил кратилю. Фактически записал всех калмыков предателей и оправдал депортацию калмыцкого народа в 1943-1944 годах. Отдельные факты предательства были у всех народов. На фронтах Великой Отечественной войны воевала, по данным профессора Максимова, более 21 тысяч калмыков. Несколько сот человек участвовали в партизанском движении. Больше 9 тысяч калмыков погибло. Около 4 тысяч награждены орденами и медалями. Среди них 10 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Их было бы больше. Но в связи с депортацией фронтовиков калмыков начали отзывать команды, в январе-марте 44 -го года, и отправлять как предатель в Широк ЛАГ. Широковский исправительно-трудовой лагерь МКВД СССР, это для тех, кто не знает, где конторики, воевавшие с фашистами, жили и работали в тех же условиях, что и военнопленные немцы и вменники родины. Среди фронтовиков калмыков, заключенных в широклаках, было 446 сержантов и солдат, награжденных орденами и медалями. В том числе Орденом Венина 1, Красного Знамени 3, Отечественной войны 2 и третьей степени 8, Славы третьей степени 17, Красной Звезды 47, медалями зарплату 141, за боевые заслуги 93 и так далее. Все приведенные факты говорят о том, что воины Калмыки героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны в своих партизанских отрядах. Уже доказано, что в отношении калмыков. Арт геноцида был одним из самых жестоких в СССР. Верховный Совет СССР в своей декларации 1989 года признал варварством сталинского режима депортацию народов. В статье 4, в статье 4 закона СССР о реабилитации репрессированных народов говорится, что лица, которые агитируют в пользу оправдания сталинских репрессий, должны подвергаться ответственности в соответствии с установленным порядком. «Оправдание геноцида целого народа является таким же преступлением, как и сам геноцид». До сих пор Владимир Штыгашев не понес должного наказания за свое заявление. Более того, как следует из передачи федерального телеканала «Россия-24», руководством региона принято решение его премировать повышением годовой зарплаты на более чем миллион рублей. Заявление, сделанное Владимиром Шпигашевым, несовместимо с занимаемой должностью Председателя Верховного Совета Республики Хакасия. Мы, депутаты Народного фурала Парламента Республики Калмыкия, шестого созыва предлагаем депутатам Верховного Совета Республики Хакасия рассмотреть вопрос о соответствии Председателя Верховного Совета Республики Хакасия Шпигашева с занимаемой должностью. Считаем, что Владимир Шекшфигашев должен понести соответствующее наказание и сложить в себя полномочия председателя Верховного Совета Республики Хакасия. Вношу это предложение к повестку дня. Уважаемые коллеги, ну, действительно, справка исторически очень серьезная, действительно геноцид, действительно осуждение на всех государственных уровнях. И мы с вами все есть и Свидетели этого, значит, мы с вами расследования по Штыгашеву лично не проводили. Мы только среагировали в части отправки тех документов, которые мы получили с Митинга, с партии, ну и так далее. Поэтому Штыгашев находится в Хатасии, а мы в листе. Поэтому, уважаемые коллеги, заниматься штыгашевой ест, Еще да? раз, предлагаю внести в повестку дня ну, рассмотрение этого вопроса. Наталья Сергеевна, ваши комментарии здесь, в принципе, не нужны. Спасибо. Тогда, Тем более, говоришь... к вам это не относится. Это относится, прежде всего, к представителям титульной нации. Значит, <къех> значит уважаемые Наталья Сергеевна предлагает внести соответствующую повестку дня по привлечению к ответственности Штыгашева, который находится в Хакасии. Да. Значит, прошу определиться... Подождите, давайте этот вопрос обсудим. Значит, а, а, Москве... Нет, я, я хочу Москве... дать комментарий, да, и к вашим словам. Я что Москве... значит я Штыгашев в Москве... находится в Хакасии, а мы в Калмыкии? Да? Да. Это, это что за такое утверждение? Значит, Глупейшее, в... да? И безосновательно и незаконно, Потому что по закону он гражданин Российской Федерации. Где бы он ни находился, он должен отвечать за свои слова. Правильно. Поэтому Наталья Сергеевна абсолютно правильно настаивает на том, чтобы мы, депутаты Народного Фурала выразили народное мнение, весь народ так думали, народное мнение, укрепили его своим решением, и сегодня рассмотрели этот вопрос и проголосовали «за». Потому что по-другому нельзя. Терпеть э, э, оскорбительные слова какого-то ублюдка мы не хотим. Понятно, но оскорблять нельзя. А он он наверное, оскорбил он, весь он, народ. Пусть отвечает. Поэтому. Да. И причем э, без никаких э, оснований на это. Спасибо. Вот то, что Наталья Сергеевна сказала о калмыцком народе, да, все это есть правда. Аштыгашев это вот действительно ублюдок, который спрятался за своей должностью и произносит вот там, находясь в какасе, какие-то слова Значит, в адрес оскорбляя весь народ. Я вас предупреждаю о а неоскорблении. Поэтому я считаю, надо этот вопрос включить в повестку дня Значит, и проголосовать все здесь присутствующие, во всяком случае, калмыки должны «за». Значит, вы на чувство национальной не давитесь здесь. Почему? Значит, вы внесите предложение. Сами голосование. Кто за предложение Натальи Сергеевны? Прошу проголосовать. За три. Значит, мы вносим повестку дня. Да. да. Так же, как вот Паштыгашеву настаивали, вы русский человек, который прожил в Калмыкии и прошел все лучшие, высшие должности здесь в республике. Вы должны нас, наоборот, поднимать на вопрос по Паштыгашеву. А вы э, обговариваетесь здесь депутатов и голосуете сами против. Я... Это, вас, вас это не красит. Вы Я... позорно выглядите. Вы меня не...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 Здание правительства и парламента – объект режимный. Но если тебя приглашает местный депутат, то идти можешь. Провели калмыков и либерал-демократы. Мы можем прийти? Но ну, у нас нет разрешения председателя. К сожалению. У нас ну, вот да, там, В зал заседания делегация не попала, но не ушла. Позже стало понятно, почему. Внутри хакасского парламента у них тоже были союзники. Просим дать слово депутатам народного хурала, Республики Калмыкия Манджиковой Наталье Сергеевне Кусмикову Арсену Борисовичу и доктору исторических наук Калмыцкого научного центра РАН Ачирову Уташу Борисовичу. Владимир Штыгашев объявил голосование, и хакасские депутаты отказали калмыцким коллегам в выступлении. Напомним, делегация прилетела доказать, что Владимир Штыгашев был неправ. Год назад наш депутат сказал, что нет ни одной калмыцкой семьи, где кто-нибудь не воевал бы на стороне фашистов. Якобы за это их и расселил Сталин по Союзу. К слову, Владимир Штыгашев уже извинился. Причем дважды, но этого оказалось мало. Конечно, депутаты Народного хурала на этом не остановятся. Мы оставляем за, свой, за собой право обратиться...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 которые отправляли депутаты Народного хурала 25 декабря 2020 года. Уважаемые депутаты Верховного Совета Республики Хакасия, 28 декабря одна из самых трагичных дат в истории нашей республики. Это день памяти жертв депортации калмыцкого народа. Памятная дата была установлена 12 декабря 2004 года Народным хуралом, парламентом Республики Калмыкия. Именно 28 декабря 1943 года вышло постановление Совета Народных комиссаров СССР о выселении калмыков, проживающих в Калмыцкой АССР, и началась операция «Улусу», во время которой 28-29 декабря 1943 года калмыков массово депортировали в Сибирь. Накануне, 27 декабря, вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе СССР. Согласно последним исследованиям, следствием депортации стала гибель почти половины калмыцкого народа. В 1991 году был принят закон в СФСР от 26 апреля 1991 года под номер 1107-1 о реабилитации репрессированных народов, в котором говорилось, что политика произвола и беззакония, практиковавшаяся на государственном уровне по отношению к этим народам, являлась противоправной, оскорбляла достоинство не только репрессированных, но и всех других народов страны. 29 января 2020 года спикер Верховного Совета Республики Хакаси Владимир Штыгашев в своем выступлении на республиканской сессии публично оскорбил и оклеветал весь калмыцкий народ, заявив, что не было ни одной калмыцкой семьи, которой кто-нибудь у фашистов не служил карателем, фактически записал всех калмыков предателей и оправдал депортацию калмыков в 1943-1944 годах. Отдельные факты предательства были у всех народов.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 в марте 1944 года и отправлять как э, предателей в Широк в Широковский исправительно-трудовой лагерь НКВД СССР, где фронтовики, воевавшие с фашистами, жили и работали в тех же условиях, что и военнопленные немцы, изменники родин. Среди фронтовиков-калмыков заключенных Широк-Лага, были 446 сержантов и солдат, награжденных орденами и медалями, в том числе орденом Ледина-1, Красного знамени трое. Отечественной войны второй и третьей степени 8. Славы третьей степени 17. Красной звезды 47. Медалями за отвагу 141. За боевые заслуги 93. За оборону Сталинграда 105. За оборону Ленинграда 34. За оборону Кавказа 10. Все приведенные факты говорят о том, что войны Калмыки героически сражали на фронтах Великой Отечественной войны и партизанских отрядов. Уже доказано, что в отношении калмыков акт геноцида был один из самых жестоких в СССР.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 До сих пор Владимир Штыгаш не понес должного наказания за свое заявление. Более того, как следует из передачи Федерального канала Россия-24, руководством региона принято решение о его премировать повышенной годовой зарплатой на более чем 1 миллион рублей. Заявление, сделанное Владимиром Штыгашем, несовместимо с занимаемой им должностью председателя Верховного Совета Республики Хакасия, мы, депутаты Народного Хурала Парламента Республики Калмыкия шестого созыва, предлагаем депутатам Верховного Совета Республики Хакасия рассмотреть вопрос о соответствии председателя Верховного Совета Республики Хакасия Владимира Николаевича Штыгашева с занимаемой должностью. Считаем, что Владимир Штыгашев должен понести соответствующее наказание и сложить в себя полномочия председателя Верховного Совета Республики Хакасия. Но и... От себя хотелось бы вот о завершении сказать, да я как мужчина, как сын калмыцкого народа, призываю вас, Владимир Николаевич Стегашев, публично, также с трибуны Верховного Совета Хакаси признать свою чудовищную ложь в отношении моего героического народа и опровергнуть все сказанные вами слова. Также я призываю вас, Владимир Николаевич, чтобы вы самостоятельно покинули пост председателя Верховного Совета, не возлагали данную ответственность, не разделяли данную ответственность с депутатами Верховного Совета Хакасии. А иначе сколько еще глупой лжи вы сможете наговорить с данной трибуны, преступной лжи, и далее, далее потом не иметь за это никакого ответа. У вас нашлось наглости и глупости публично оболгать мой героический народ. Так найдите же в себе чуточку смелости и мудрости признать эту чудовищную ложь. Все. Жаль, что сегодня, Госп... я просто хочу продолжить, жаль, что сегодня принято решение не разрешить депутатам Народного курала Республики Калмыкия выступить на 24-й сессии Верховного Совета Республики Хакасия. Этим решением, я считаю, господин Штыгашев сделал большой шаг в своей отставке. Она произойдет. Сегодня депутаты Народного курала заявляют, что они оставляют за собой право в дальнейшем обратиться в компетентные органы – Господин Штыгашев нарушил несколько федеральных законов, поэтому он должен отвечать по закону. Любой человек, а не только должностное лицо, которое позволило себе публично с трибуны законодательного органа субъекта Российской Федерации оскорбить и оклеветать целый народ, должен понести наказание. Можно я тоже дополню, два слова скажу. Мы приехали сюда издалека. Не для того, чтобы оправдываться, а мы приехали донести мнение всего калмыцкого народа, всех жителей республики. Твердую позицию несогласия с этой чудовищной ложью. И мы требуем отставки председателя Верховного Совета Республики Калмыкия, то есть Республики Хакасия, Штыгашева Николаевича и его значит, уголовной ответственности. Мы прекрасно знали, и я знал, что, конечно же, человек, который говорит ложь, он трус. И он как трус поступит и в дальнейшем. И то, что сегодня наших депутатов, нашей делегации не пустили на сессию, на открытый честный разговор, как раз таки говорит о том, что люди знают, что они неправы, они знают, что они лгут. И это как раз таки красноречивое доказательство их неправоты. Они струсили, они сами признали свои чудовищной лжи.